Наконец-то Sony будет презентовать PlayStation 5. Я этого ждал пару месяцев. Здравствуйте. Сегодня будет первая презентация по PlayStation 5. И сегодня мы покажем вам логотип. Хм, mm, что, прикольный логотип. Наверное, сейчас покажу дизайн. Ну да, ладно. На этом все. Так, я надеюсь, что Sony на этот раз покажет PlayStation 5, а то как-то я раз встал в 5 утра, показали только чертов логотип. Здравствуйте, и это еще одна презентация по PlayStation 5. Но сначала мы вам расскажем о PlayStation 4 и какие у нее характеристики. Ну, ладно. Надеюсь, мне это вс по-быстрому расскажут. 8 часов спустя вот такие вот характеристики были у playstation 4 теперь давайте перейдем к дальше ну, наконец-то блин я уже постареть успел вот такие будут характеристики у playstation 5 вот, вот так вот работают наушники вот, вот такие кира -герц. Там, так, ну, так работаем, что, блин, там, на физики вот сам, что а ли? Вот я... Two hours later. SSD, вот это тоже этот процессор SSD, он очень мощный SSD, SSD, SSD. Мы что-то забыли? Uh, да, забыли. И что же? Uh, презентация по SSD! Та <плес> да, блин! Two thousand years later. И вот и полная характеристика PlayStation 5. Ну, такие себе особее чем Xbox. ну да ладно надеюсь сейчас покажу дизайн всем пока а -а -а! Буй ты проклята сони сыночек?! кушать хочешь? да пошла ты в жопу дура тупая <pus Boys> да чтоб тебя Сони!